Я у замечательного психолога Мария. Я хочу развиваться. Нужно с чего-то начинать. Я немного волнуюсь. Этот мандраж он тебе часто мешает? Он скорее помогает. Угу. Потому что этот мандраж, он собирает все мои внутренние силы. Помогает мне сосредоточиться. Чем для тебя страх отличается от твоего мандража? Страх – это что-то негативное, то есть страх перед какими-то экстремальными ситуациями угу. или страх… Э... Но это объективный, скорее, страх, а если про страх, который такой, на ну, то, что называется невротический, который, ну, не объективно, он не существует в реальности, да, нет как, такого прямой угрозы. Да, когда просто выделяется много адреналина, угу. но ты, с одной стороны, ты понимаешь, что это искусственно, да, что… Нет, это все по-настоящему. Это по-настоящему для меня, но uh -huh. есть люди, которые искусственно создают этот страх. Uh -huh. А есть действительно, когда ты чего-то боишься и понимаешь, что это может плохо кончиться. Че, ты хочешь из себя и а, своей глобально. жизни на самом деле? Да. А, глобально я хочу быть человеком статусным, а, я хочу развивать э, свой бизнес. Я не хочу потерять себя как женщину. У тебя есть какой-то бизнес? А на данный момент нет. Ага. А идеи есть на этот счет? Да, у меня есть идея. Я косметолог и последнее время я занялась изготовлением косметики uh -huh. натуральной косметики на натуральных маслах. Uh -huh. Я хочу ее продавать и более того, я уже это делаю среди своих знакомых, знакомых uh -huh. знакомых. Но не выходишь в рынок? Нет, это uh -huh. очень узкий какой-то круг. Uh -huh. денег ты хочешь получить конечная цель я бы хотела с этого иметь просто 3 цифры. рублей в месяц зачем тебе 3 миллиона рублей в месяц это поможет мне в моем развитии так как я косметолог у меня очень много клиентов очень самодостаточных очень требовательных не только к окружающим но mm -hmm. и к себе я чувствую уважение к себе как специалисту, uh -huh. профессионалу, uh -huh. и я чувствую, что мне доверяют в этом вопросе, что мое мнение авторитетно, но эти люди, они держат дистанцию, они знают, и я это знаю, что я человек не их круга. Как ты узнаешь, что они держат дистанцию? Что ты чувствуешь, когда ощущаешь дистанцию? Скованность. Uh -huh. То есть они рассказывают про себя все, что угодно, uh -huh. я понимаю, что я не буду про себя рассказывать, я чувствую, что и им это не особо uh -huh. интересно, потому что она пришла ко мне не только за процедуру, Uh -huh. она пришла вообще высказать что у нее на душе болит что у нее там у мужа любовник uh -huh. любовница бывает по-разному поверь мне да, бывает по-разному ужас ей в общем-то не интересно какие проблемы у меня Ну это ограничение твоей работы переведешь их в формат подружек но не в формат клиентов подружки не могут быть клиентами это в любом случае накладывает некие ограничения да потому что когда мы делим эту профессиональную среду и дружескую среду, тебе проще понимать а, и оперировать да, некими инструментами. Ну, например, тебе будет проще сказать а, клиенту, что в следующем году моя услуга будет стоить не 10 тысяч, а 15. Да? Угу. Но сказать это же самое подруге, которая полчаса назад ныла тебе про то, что ее муж там остался без премии, без бонуса и так угу. далее, тебе будет уже неловко. А, и ты рубишь сук, на котором ты сидишь. Uh -huh. да, то есть если ты способна к тому, чтобы разводить это, да, говорить там, а сейчас я говорю тебе как клиенту, а не как подруге, да, какого черта ты опоздала на полчаса, и поэтому у нас 20 минут времени, и поэтому uh -huh. это будет стоить тебе все те же самые 10 тысяч, да, а никак не 5, хотя мы просидели там наполовину uh -huh. меньше. Но это наши вот клиентские, да, там, uh -huh. рабочие отношения. Все то же самое сказать подруге, я не очень в тебя верю в этом смысле, да, что ты будешь на это способна. Uh -huh. Есть несколько важных вещей, про которые ты говорила. Это я хочу иметь свой бизнес и зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц. Сколько зарабатываешь ты сейчас? Сейчас я зарабатываю 100 тысяч в месяц. Uh -huh. Итак, вот тебе нужно вырастить свой доход. В 30 раз. 30 раз. Считаешь ли ты реалистичным сделать это за год? За 5? Uh -huh. Я думаю, что это вполне реалистично. Uh -huh. Uh -huh. Но при этом сохранить какие-то такие близкие отношения с мужем и, может быть, даже улучшить их. Когда ты будешь зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц, сколько будет зарабатывать твой муж? Но ну, не меньше 30, это точно. Чем он занимается? А, он занимается информационным бизнесом в интернете. Угу. Во сколько раз ему надо увеличить свой доход? В 10 раз. А если вдруг так случится, что ты будешь зарабатывать свои 3 миллиона, а он свои триста тысяч, это испортит а... ваши отношения? Это, скорее всего, испортит наши отношения, но он тебе нужен ради денег? Нет, мне нужен не ради денег, далеко. Нужно просто знать моего мужа. Мой муж такой человек, который никогда не остановится перед препятствиями. Но ну, он просто в лепешку расшибется, но угу. он своей цели добьется. Он очень умный. Я им безумно горжусь, ага. особенно я горжусь тем, что когда мы познакомились, он вообще не зарабатывал нисколько. Я даже больше, чем уверена, что когда он будет зарабатывать свои 30 миллионов рублей, он никогда не остановится. Это те деньги, они скорее про игру. Физически есть реалистичные деньги, которые мы можем потратить в месяц. Ты не можешь постоянно путешествовать, не надо питать иллюзий на этот счет, что я здесь организую угу. бизнес и уеду на это сказочное Бали. Это да, скорее иллюзия моего мужа. Да, это, это не случится. Есть сумма, в которую ты вписываешься, и дальше остается излишек. Да, и угу. Этот излишек и определяет богатого человека, да, у него есть угу. лишние деньги. Что тебе мешает, имея вот такого партнера рядом с собой, двигаться вперед. Я не хочу быть продолжением своего мужа. Я mm -hmm. хочу стоять с ним рядом, а не быть в тени. Есть мужчины, которые готовы выдерживать тебя как звезду, а есть мужчины, которые ä, потребуют такого равенства, да, условно, такой мужчина воин, стратег, да, он будет готов что угу. она рядом с ним, а при этом это не будет про какие-то постоянные там комплименты, еще что-то, да, он забошлял, он разрешил свою проблему, а там у него своя война, и он возвращается к этой женщине, а она скорее как партнер. Но если это мужчина, который по внутренним ощущениям как король, он всегда будет на первом месте. Да, рядом с ним может быть только королева, угу. но она всегда вторая. Пока я нахожусь в стенах офиса, я просто работник, который делает свое дело. Как только uh -huh. я выхожу за рамки бизнес-этикета, uh -huh. то я уже женщина. А как у тебя с агрессией? я совершенно не агрессивный человек. А как, как же ты хочешь зарабатывать три миллиона? Причем не надо бояться как бы слова агрессия. По сути, агрессия – это способность ну, вот, откусить и взять свое. Да? Uh -huh. То есть если вы как львята пришли на водопой в саванне да, и засуха, Uh -huh. то выпьет тот, кто потолкался и порычал, все остальные в пролете. Это uh -huh. очень про бизнес. Uh -huh. И если ты хочешь зарабатывать деньги, тебе придется давить на кого-то, а, тебе придется сталкиваться с виной, что ты заработала, а кто-то нет. Да, uh -huh. Что ты у кого-то взяла контракт, а у кого-то его нет, да, и у, uh -huh. у них голодные дети дома. Сказала, у меня есть некий внутренний барьер Назови его как -нибудь. Мне не хватает решимости То есть ты играешь в игру, я нерешительна? Да, я откладываю, на потом Я для себя придумываю очень много всяких разных причин Почему это нужно сделать завтра, угу. а не сегодня угу. Они так легко набираются, эти причины И они такие весомые, угу. кажутся мне Ты не можешь сейчас определить себя как успешного человека? Я думаю, что все относительно Если говорить о том, с чего я начинала да, я добилась каких-то ага. результатов, причем и в профессиональном плане, и личностном развитии есть далекие горизонты, к которым нужно стремиться. Я стремлюсь развиваться, и мне постоянно кажется, что мне чего-то не хватает. Твоя мама кажется тебе успешной женщиной? Нет, моя мама не кажется мне успешной женщиной, моя мама кажется мне такая настоящая русская мать, ага. которая все для семьи, все для детей. А, очень часто забывает о себе, пренебрегает собой. Uh -huh. Это не про тебя. Это не про меня. Uh -huh. а если бы твоя мама была здесь, где бы она была? Просто в четырех стенах, в любую точку. А, я думаю, что она была бы где-нибудь вот здесь. А твой папа? А папа вот здесь. Просто попробуй их вот так вообразить, да, как две фигуры, и поощущать себя внутри. Мне достаточно комфортно, угу. если они присутствуют. Посмотри туда, где мама. Хорошо, смотри. Да, попробуй смотреть и чувствовать, что-то меняется в твоем теле или нет. Ничего не меняется. Скажи, мама, я на тебя похожа. Мама, я на тебя похожа. И это меня пугает. И это меня пугает. Что ощущаешь? Облегчение. Ага, ага. Скажи, не держи меня так крепко. А, не держи меня так крепко, мама. Мне не обязательно быть как ты. Мне не обязательно быть такой, как ты. Мне иногда нравится быть как папа. Мне иногда нравится быть как папа. И делать то, что я хочу. Что ощущаешь? Опять облегчение. Uh -huh. Такое может быть, да? пока тут остановимся. Попробуй пособирать. С чем бы ты хотела уйти? о чем подумать? С чувством легкости. Ну и, конечно же, на позитиве. Я тебе предлагаю подумать про свои цели. Как их будет там, не десяток, а может быть три, uh -huh. да? но они будут прям насыщенной энергией. Я хочу чувствовать себя наравне. Скажи, деньги не определяют уважение. Деньги не определяют уважение. Что ощущаешь? Ощущаю, что это действительно так, но, а -ха -ха. но есть какое-то а но. Пробуй уважать сначала себя, потом уважать другого человека, и только потом видеть его деньги. Потому что когда ты сталкиваешься с богатыми людьми, будь то богатые женщины или богатые мужчины, это все те же когда-то маленькие мальчики и девочки, которые выросли, очень много чего достигли. Как бы фигура денег стоит рядом с ними, mm -hmm. между тем это все тот же живой человек. И вот это очень важно, смотреть не на его деньги, а смотреть сначала на него. Именно это создает ощущение близости и в том числе ощущение комфорта. Иногда, когда с такой позиции смотришь на человека, особенно если это мужчина, mm -hmm. что это как будто ребенок. Да, эти мальчишеские улыбки молодых миллионеров, это прекрасно. Спасибо тебе. Благодарю.